Важным этапом лечения пациентов с онмоливанием прикуса является промежуточная диагностика. В этапе промежуточной диагностики необходимо оценить собираемость конструктивного прикуса на диагностических моделях, а также телерентгенограмму. По телерентгенограмме нам необходимо посмотреть углы наклона зубов, чтобы они стояли физиологично на далекостном базе а по диагностическим моделям нужно оценить, собирается кликус или нет. И это, этот анализ является отправной точкой, на которой мы решаем, оперируем пациента или мы продолжаем ортодонетическую подготовку. Итак, у нас выполнены диагностические модели. Обратите внимание, на диагностических моделях должно быть видно не только окклюзионная, но и вестибулярная поверхность, потому что иногда их заклеивают гипсом, воском и вестибулярная поверхность зубов совершенно не видно, то есть там не понять, какая классность у нас при смыкании зубов. При анализе модели мы оцениваем первое – параболы челюсти. Здесь видим, что здесь явно у нас произведено ортодонетическое перерешение. Торг зубов у нас явно щечный и обе параболы не сопоставляются. Мы сопоставляем центральные линии, а в боковых отделах нам нужно произвести более-менее равномерное сопоставление. И мы видим, что у нас очень большой вылет как с одной, так и с другой стороны. То есть в такой ситуации мы будем рекомендовать ортодонту устранить вот это перерасширение с использованием ластиков через него И потом сделать снова диагностические модели, снова сопоставить их и оценить, как они у нас будут собираться. Потому что здесь, получается, по центру собирается, вот этот сегмент собирается, а этот сегмент у нас не собирается совершенно. Качество и точность операции будет зависеть от того, насколько плотно на моделях у нас соберется конструктивные смыкания.